С сегодня мы продолжим проходить геншин Импакт. Что ж, нам нужно осмотреться. Давайте осматриваться, смотрите вокруг, осматриваемся. Вот, смотри осматриваюсь. Вот. Осматривался, тут посмотрел, там посмотрел, слева посмотрел, направо, справа, направо посмотрел. Че, кого? Никого здесь, ничего нету. Хальба, какая нафиг хадьба? Бегай, давай, бегай. Бегаем, осматриваемся О, что-то произошло. По 40 разгляни. Могилы. Э? Что это такое? Памятники, могилы. Сложены камашки и маленькие цветочки. Кто здесь погиб? Похоже, на чей-то мамирал. Не зря ты пастром работаешь. Ой, ты меня смущаешь. Но ничего другого, кроме странного механизма, в индузинской одежде, здесь нет. И уже ты мамерал в память. Или он сделал что-то такое, что-то стройдома. Защитил кого-то? А, так в их же этих было же что -то, <послушных> Все, что мы увидели, говорит о том, что как-то здесь жили люди. Но что это было за цивилизацией, понять но пока невозможно? Там что ли сидела на земле, или что-то встала И мы пока не устроили никаких людей, или, или могилу А это вам чем не могила Магия, Стречен, Маша, я туда пойду позатру. Может, но будь осторожным. Хорошо. хорошо. Сколько же секретов скрывает этот остров? Клей еще слишком маленькая, чтобы чувствовать опасность. Но мы путешественники, даже внимательно следить за Честно говоря, я начала дум... думать. что мы просто были разыгрышем. Мы тоже так думали. Я тоже подразумевала, что кто бы... Ну, кто бы стал в эту Да Так кто угодно. Людей, кто знают об этом острове, так очень нет. мало. А то что заманили сюда, чтобы активировать механизм. А не не это... Неужели это какая то это... зарвать эксплуатированная ловушка? Это... Нам нельзя терять времени. это нам да что там? скажи а не декор, не хочет видеть как ты? Почему? Потому что не любит меня, декор. а я люблю аудиодок. когда будет смог нас слушать. поэтому хочет. чтобы он не хочет, <связывая> как громко поживу. Смотри, <связывая> Клифф. Знаешь, что такое мячик? <связывая> это гропастум. Во, нам покажите его. Я слышала, Асис... Асесс... Асесс... Маленький Страджин, что крыса <связывая> хотела поиграть в гропасту. <связывая> да? <связывая> Дайте нам гропастум, нам нужно сундук открыть. <связывая> да, я как раз думала, что это гропастум. Я, я сделаю этот гропасту специально для крыс. Теперь каждый день будет как Люди Крапостов. Ура! Доброто-опас. Доброто-пастор. Так что делай клин. Когда сратит до короля, мы все поможем и говорить его, чтобы мы из этой кластер не списти. Вот этот брюшка. Хорошо. Давайте вместе искать его. Да! Продолжайте нам клей. Этот это, это, это, это, додокозел не может даться вечно. если придется искать тысячу лет, я бы искать тысячу мест. Эм, мы все равно найдем его. Додокозел. <laughs> козел Нормально, буду тебе так называть его. Но сейчас давайте просто посмотрим поблизости. Додокозел. В поисках додокозела. козела Демон Мария Человек в ожидании. Часть третья. Заявка в на сегодня. Следите за направлением ветра, чтобы управлять волноходом, активировать механизм и в испытания водоворот, полный вперед. Эти испытания разделены на морскую и раздуш... воздушную счастье. Итоговый результат будет зависеть от времени затраченного на прохождение испытаний и количества собранных эмблем Волнореза. Управлять волноходом заберите кому же больше эмблем Волнореза. Поводите волноход через кольцо волн, чтобы получить короткое время ускорение. Собирайте заряженные частицы, чтобы зарядить специальный способ вашего волнохода. Ускорение. На вашем пути могут появляться башни с монстрами. Побежите мысль, чтобы забрать больше эмблем Волнореза. Ой-ой-ой, ой, ой, ой, ой водоворот полный вперед. Пройдите разнообразные условия в открытом море, чтобы собрать эмблемы на врезы выигрывать. Ой, бронзовую медаль не сделано. А что надо? -то? Лучший рекорд, ой, ёшкин кот. Ой, мать моя родная. Господи, боже мой. Ой-мое. А тут не долго, немного вроде бы значит испытание где это ох ⁇ -мо ⁇ дети хочу дайте мне сюжету все я пошел по сюжету так у нас всего три мы выполнили первую вот это вот здесь сейчас открою это я заняться вот это и все вернитесь лагерь полетели Эй, по сюжету пойду. Не хочу я. Не хочу я далеко куда-то ходить, какие-то испытания проходить. А? мне и так нормально. Мне, мне, мне и так сойдет. По сюжетику, по сюжетику. Потом надо будет выполнить Это остров не исчезнет, когда мы полностью выполним. Отдохните до раннего утра. Без проблем. Время до восьми Ой, здравствуйте сразу касаю добрый утро уже одеты почетрый почетрый что-то стрять а? ты просылся Доброе утро а чего где дядя не костюм как спалось? А? барбара ты доброе утро путешественник. а чего переоделись ты не понимаешь жди ты идишь барбара ты переоделась -брата? да сестр Магистр же сказала, что все серьезнее, чем мы думали. Хотя это место и на какую-то но наша главная задача это обеспечить безопасность. И для безопасности мне преодолеться больше одежды. Настроение, строение, конечно, звучит такое аккуратное. Да, ваше настроение теперь совсем не то. Эх, возвращаемся в рабочий режим. Дамы и господа, действующая магистра Саржи, мне бы такую самодисциплину. Может, <связать> ты пути, сейчас Это бы могли бы получиться у тебя. Поэтому мы так в тебя верим. Мы не хотели тебя будить, но я заметила белый дом, который подниматься снова из засруг. Думаю, нам стоит 7 месяц отправиться, сюда и выйти, что там происходит. Ты вроде как ты король! Да, это не он! Даже пойма начинает верить, что ты король вот покажется. Фай Я на это вот Все за мной. Давайте посмотрим, что там происходит. Направляйтесь к месту, от которого говорит Барбара. А куда это? Вон туда это. Окей, пошли за нашим кораблем. отлично Дай мне мой кораблик, спасибо. Поплыли, поплыли, поплыли. Так, испытание можно одно выполнить, да, наверное? Давай попробуем. Водоворот полный вперед. Что это? Я думал, корабль дальше поплывет. Ну да ладно. Дальше плывем. Не буду я тебя забирать, я уже не успею... ...развернуться к нему. Отлично, плывем дальше. Зараза. Э, не долетел ладно я и так добрался Ты отпусти меня обратно пострелю сразу после садись лодка мана куда мана, мана там стоят кто-то мана Подожди, откуда это здесь? Что такое? Ты здесь плавать не умеешь что? или что? Сразу как мне туда попасть? Там эти двое стоят. Делюксский. Что они там забыли? Откуда вы там, блин, взялись? Вс, я уже не успел. Класс. Я на мере сажусь. Вот в чем проблема. Плыви! Все. А нет, не все еще. А, тут пролететь можно было. Но ну, блин, когда смысл мне пролетать-то? Зараза. Распитание завершено? Новый рекорд, серебряный получал, окей. Так, пошли туда. Тут можно раковинку собрать, а можно порт откроть. Здорово, пацаны. Мне с вами сразиться обязательно надо, да? Ладно. Что они... Что ты говнюк? Ты что офигел? Тебе нельзя так драться-то, ё Кто такой? Я тебя, если что, как бы атакой атаковал. -ко Который ты не мог просто так взять и... Ох ты ж, зараза. Он должен был вообще заставить блин. Отсюда все. Брызг отсюда! На! До свидания. Все, отдайте мою ракушку. Ой, э -э -э, мистер, я нашел! Другая половина корабля здесь! О, Эх, после всего, что мы создали тебе перенесли с великим трудом, дабы ты закрой, че пропало. А корабль не разрушен. Не Главное, дэйн мой, когда обо всем порзает, устроит там такую сбудь, сколько исполнить будем. Хе-хе. <смех> <смех> а какая-то кукла самурая. Не нам, не я сюда не уйти. А это кукла была, что ли? Та огромная. Нифига себе, кукла. Вот это, блин, кукла. Пацаны, вы что здесь забыли? Объясните мне, пожалуйста. Ой. Смотрите, там два человека. Эм, а... Похоже, на. Здарова, вы что здесь делаете? Что <связать> вы здесь забыли? <связать> что я тут делаю? <связать> Хороший вопрос. это Кей, какой-то странный детка? Это Дилюк. <связать> О, вот это вот мало здесь стрельнет. Какая приятная неожиданность. Дилюк, Кей, Кей что вы здесь делаете? Кей, ты что здесь делаешь, но тебя там как бы это возложили всю работу? А? Это деду, -деду король? Дед. ДД Король. Я хм. То есть король пригласил его оставить острова. Какое совпадение? У нас тоже. Че? Что значит тоже? Может, они таким образом хотят напасть на.. Потом говорим об я хочу наладить нас с солнцем. Делюк, может загорит? приплыли, а шторм и туман? Шторм туман? Но, наверное, нам повезло, когда мы пробыли, никакого дома на не было. Отличная погода для отпуска. Так правильно, мы все открыли, блин. Но, как вы знаете, нам обычную никогда не доберешься. Прошлось воспользоваться тем же способом, что его, Вас сюда отвалил лет привез. А? Вас уже принёс два Не, только так удивляется. Полёт Дракона — довольно заметное событие. Без города об этом уже говорит. Ага, понятно. Подожди, то есть все знают, что мы... Народ заметил Дракона, он не заметил пассажира. А то же Дракон пролетел, все знают. Провисло. Кто знал, что всеми любимый балет может вызвать дракона? Я думаю... О нет, неужели он понял, что венти? Я думаю, что вали, наверное, большая поклонник классических баллад. Ага. Ого. Полагаю, вы пробули сюда вдвоем. Предполагаешь, <связь> шутки диссейч чего БГИС остановится так, как и лучше. Похоже, что мы любим <связь> путешествуется в этом месте. <связь> Все остальные на было еще двое, но <связь> по разным причинам они покинули нас. Их съели, они умерли, а этот голод. Лишь... По разным причинам. А сотрудник командного духа, слишком яркие характеры, и тому подобное. То есть они на вас бросили. Това, что на наблюдение. Ничто не скроется от путешественника. Кто же эти двое? Альбедо и Рейзер. Рейзер? А почему он то бросил? Вроде он же волк. А? Альбедо и Рейзер? Ура! Да. Альбедо, я не знаю. Не говорите только, что вы сюда отдыхать приехали.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 А, это. пошли и и Рейзер. и и Рейзер. и Нормально, поздно. Мы, мы что может быть опасно, и тоже но На тяптиста тяптиста не но, как видите, до этого мастера совсем ничего нет. Опираясь на свой опыт, со опыт со решил, что лучше его на месте, беда умеет избегать трудной ситуации матэ, матэ. подождите а как этого начало вот на это сходить погода против не... кто знает может быть не житом агенту если да господин делюк до неужели Альбедо Алхиби, он владеет своим ремеслом а, а, это от Если бы я мог создавать такие прекрасные искусственницы, то как он там, передвигаться по сторонам было бы очень просто. У Помнишь, изначально мы хотели приземлиться на том острове за высокими горами. Это ты настоял, чтобы мы повернули и приземлились Ой, ой, но и ты своими шагами растопил воду, которую я заморозил. Сасет, никто и не не не не сасет, никто не создал и Если бы у тебя был георглаз бога, мы давно бы тримали на другом Моя острове. Так это я парад-то <связь> еще <и> видела? Я не могу понять, вы очень не можете. <смех> Там эти ходят нормально, так как бы это не было, цветы как это хорошо. Но слишком много же уже стало. Да, помощь <смех> в дворе все втроем всегда сидят практически. Понятно, что пятьдесят Хорошо. Ну конечно. больше, чем мы. Намного больше, чем мы. Резер куда подевался Резер, пока Аль -Бедо Аль -Бедо не злился? Альбедо, уже пошел туда. Не будем терять времени, пойдем скорее на Там все блестит, блин. Все блестит, все переливается. Найдите Альбедо. Аль беду куда то вышел В Сундук. Надо забрать сундук. Что тут открылось? Ага. Ага. За это я тоже что-то получаю. Окей, неплохо, да-да. Так. Опять их религия. Ну, конечно. О, награды. Награды это надо. Наградки это надо. Что? Это все? Ладно. Эй, пацаны, вам нет... Едай, давайте драться. Давайте драться, давайте стреляться. На, на, на, на, на. да, вам понравился? На. Не того, конечно, было еще и этого зацепить. Ой, блин. Но если не было? На, на, на, на, на. Опять ты. О господи боже мой, сейчас начнем. <плодисмент> Давай, ломай его, на, на, на, на, на. что-то меня попадает. еще Да кто меня попадает? Вы говники попадаете по мне, офигевшие. Шли. Купаться идите купаться идите всем купаться Иди купаться тебе сказал отлично богатый сундук неплохо но не, ничего такого с собой ценного не было так у нас у тебя немножечко лодка на мили сидит поэтому нам надо, надо бы как бы а она уже не на мили да ты успела из мили выйти Куда? 400 метров, офигеть. Могу туда идти, идти пехнуться? Да, могу туда идти пехнуться. Давай пехнуться. Пьем. Ну блин, ну ты серьезно. Это все равно не маленький. Где же он может быть? Альбедо! Бродится Альбедо! Я надеюсь, что ты живой, потому что там был звук такой, эй, как бы то он помер. выходи! Ох, а? сзади подкрался! Братец А, это не, это не тот. Здравствуйте, всем! Здравствуйте, Клей! Альбедо. Альбедо, главный алхимик и глава исследовательской команды родов Его достижения в алхимии принесли ему славу гения. Но гений не любит обращаться с людьми, на его лице всегда одно и то же выражение спокойствие и хладной крови. Лишь когда он обогружает работу, проявляется его страсть. Земля Имел. Когда Альбедо один, он всегда размышляет над сложнейшими тайными алхимии, но, похоже, его исследования никогда не донесли на Принц Мела. Я как раз рассчитывал встретить вас примерно в время. Да, yeah, это твоя прогулка. Спасибо, что бросил нас на соседнем use. острове. хе хе благодарности. Я подумал, то, что вам не помешать провести некоторое время наедине. Арбедо, что, что ты что? Я получил письмо. А вот сюда мы вчетвером обменялись информацией. Каждый из нас наружил на породке по загадочному письму. Всех сейчас зачем-то забрал. Все были подписаны Д.Д. королем. Ока мне становится смешно, когда господин Дили говорит ДД король. Это штука красный. Содержание всех писем было раз, разным, но все призывали нас на этот архипелок. Что там говорилось? Мое письма было очень простым. Клей у меня. Если вы увидеть увидите, проходи на архипелок золотого яблока. Письма с угрозами. Да, тебя запугивает. Верно. Похоже, что меня успешно запугали. Мое письмо тоже было, не затягивай его. Среди необитаемых островов есть этот же пиратский корабль и сокровищный. Ты скажешь, знаешь, что он любит? Похоже, кто-то прознал главной повязкой, которая досталась мне отдельно. Ты её в Опять неси чепуху! Делико у тебя. Они битые бога срывок из скорбой с родины бездны. Поторопись. Весьма изобретательна. Каждой рыбе своя приманка. Так странно, как все подход нашел. Но зачем этот король нас здесь собрал? Очень загадочное дело. Я сразу не поверил. Этому да, Но он же власти власти, власти, власти, я сразу Да, поверил. Я сразу что же на самом деле поверил. А сразу тоже поверил. Я сразу не Дикий доброго господин с кошачьими вышами, которого он встретил по дороге, предсказал ему содержание. Ты тол доброго господин с кошачьими ушами? Это еще кто такой? А, а паймазань! Поймазань! Пайма это был драв, а? да? А, драв, драв драф... на кула. Сержать письма резервы тоже было очень простым. Акай, Красная девочка на острова. Ей нужна помощь. Когда мы должны содержание всех писем, стало неожиданное очень странное. очень странно. Я не верю, что этот король существует. Но кому то понадобилось нас Это заманить. существует. Это Это король. Это король. Это король. Это Нет, Это Это король. король. Разве что заметка побудить его? Начал он не спрыгнул с дракона? Я зачел эту тоску. И вы с этого свистнет, как из сутава плетет ловки. Лезерных ашятом, фу, не ло констекもない. Тоби орита то не. Учитывая место и на его прыжка если его не произошло на этом острове, то он должен быть там. Нокори ва асокоしかないだろう. Это что? <laughs> это что такое? Да Та платформа. Вы там были? Пару дней назад, там какой-то загадочный механизм, Джин говорит, что он из Иннадзумы. Пару дней назад, не себе, сколько здесь уже доходит, здесь? Вроде только два дня. Может, Неужели это он повлек внимание Резерова? Давайте проверим, центральную патрубу. Но нас есть там поэтому погнали. Что там? умер. Я думал, он какой-то.. Что это такое? Невидимым он стал. Invisible подрубил. Но блин, касцена виновата в этом. И это что там такое? Непонятное плавучее что-то огромное. Так, теперь сюда. Где это большое непонятное? Отсюда его уже не видно. А, вон он стоит. Вот идите, вон там. Реза. Уфига на скалпашка. Я здесь. Беза, беза. Ты, ты не порадился? Ты не Да, и зубы. Нет. Не надо. Что ты здесь делаешь? Я почувствовал запах. Вот. Яры. Держи. Что там? Надо. Что это? Часть механизма? Четкий запах. Как письмо. Резер упоминал, что письмо всё равно пахнет. Резер очень хороший, а не мог... Это король, Это тоже учёт? Это... И это... Пахнет одинаково. М? Это... Положить железного человека. Одинаковые. Железный человек. Я. Вот. Это мне? Хочешь, чтобы я сделал? А, да. Я... Не умею. Не умею. Ты, умный. ты умный. Фрейзер верит. Верит. Да, да. ты тоже доверил початку мальцев. Подождите, нам надо да обдумать, что произойдет, если мы установим недостающую деталь. Он уже как министерский механизм установил эту крови, чтобы мы его нашли и активировали. Может быть, этот король проснулся? Да, мы будем готовы к бою. Я сделаю ее готова. Мне ей. Я хотел где-то так вы заете сюда и приходите в город? Ты права? Приступим. Приступим в следующей серии. Если бы вы нибудь проходили геничный парк, надеюсь, что когда я сюда снова вернусь, то это событие еще будет доступно мне. Ух, спокойно. Всем, всем, до встречи, Всем пока.